Всем привет, ребята! У микрофона снова Максим, и сегодня я расскажу, как мы по-настоящему шпионили за разработчиками CS GO, как мы следили за их закулисными действиями и что нам удалось благодаря этому обнаружить. Не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько осмысленных комментариев и подписаться на канал. Это сильно помогает продвижению ролика. Поехали! Я думаю многие из вас слышали новости а в версии CSGO для разработчиков было замечено одновременно 3, или даже 4, или даже рекорд из 5 человек, как это было пару лет назад. Такие новости как правило появляются непосредственно перед выходом какого-либо обновления, для трекинга обычно используются либо сайт SteamDB, либо автоматизированные боты в телеге, в обоих случаях данные получаются при помощи Steam API, то есть раз в определенное количество секунд скрипт отправляет запрос на сервера. Steam а и получает ответ, что на данный момент в бета-версии CSGO для разработчиков или же APAID 710 находится такое-то количество человек. Этот трекинг работает ровно по той же схеме, что и официальный счетчик онлайна от самого стима, но при этом, единственной инфой, которую мы могли руководствоваться, это исключительно фактическое количество разработчиков, находящихся онлайн в определенный момент времени. Однако как вы отреагируете на то, что пока массовые публики доступны только обезличивающиеся циферки, мы нашли способ, который позволяет не только смотреть какой именно разработчик входит в сеть, но и на каких картах, в какие режимы и с кем он играет. Заинтригованы? А это только начало, так как помимо того, что расскажу как именно это работает, так еще и поделюсь всей инфой, которую нам удалось раздобыть благодаря подобному шпионажу. Чтобы развеять вопрос на тему этичности использования данного метода, стоит подметить, что до нас о нем уже знала группа левел-дизайнеров, чьи карты неоднократно в CSGO GO и они напрямую репортили об этой уязвимости разработчикам. Более того, прежде чем публиковать эту инфу на такую большую аудиторию, мы запустили самую важную часть в наших англоязычных твиттерах и, судя по реакции или же отсутствию как таковой реакции, разработчикам абсолютно плевать на то, что за ними следят. Мы на процентов уверены, что они видели наши публикации. И прежде чем рассказать, почему же я в этом так уверен, просто посмотрите небольшую часть выступления Робина Волкера на конференции для разработчиков. The community stuff 2014. play the game, right? The game which one these bits meaningful, which one of These things will matter. Which one of them matters today? Which one of them matter will matter uh, a, year, a year from now, and so on. Speculation of this kind of stuff is a fun thing to do if you're a fan of the game. And if you're right, you're essentially, you know, if you're the person who sees the connection that you know in this latest update to something that was teased. You know, two months ago, or something, some other update, you get to win the internet, right? You're the person who saw the connection. There are videos on YouTube with hundreds of thousands of views today that that cover the two years of hints that led up to our eventual release of the Man versus Machine update. And those two years of hints weren't expensive. They're all just little bits of work we did here and there, touching on things. Or like a single texture here and a single localization string there, and so on. Again, this is all about getting your customers to care about all the elements of your marketing. You want them to peruse your marketing, your communication, and so on, with a fine-tooth comb and pay attention to everything. This sort of stuff will snowball. It won't matter at first to customers because you first have to show them that it will matter. So your first sets, they'll it'll be noise, and then as they suddenly start to realize this stuff will matter later, then they'll start to pay more and more attention to it. But not all of our communication is going to be that deliberate, obviously. Sometimes we uh, we communicate in ways we don't even intend to, uh, especially in any kind of living product where you're constantly shipping. It takes a lot of effort to make sure you don't accidentally ship stuff. You know, we'll always accidentally ship localization strings or textures or models or a sound we didn't mean to mean about, so on. It turns out that that doesn't actually... It's it's okay. It's not dangerous. In fact, it turns out to be really, really helpful. It's going to cause the community to have a bunch of discussions. It's going to cause the community to have a lot of fun. They're going to pull apart what you everything you ship. And the moment they first discover something in one of your you know somewhere in your files that you didn't intend to release that then matters in a later update, they've realized they need to do that with everything. So they're going to pull apart everything you ever ship. So the community has fun with that and of course what we get out of it is we get a bunch of information about what the community thinks of something we haven't yet finished yet, we haven't shipped. Робин Уолкер, для тех кто вдруг не в курсе, это один из сторожил компании. Он работает в Valve более 24 лет, то есть еще до выхода самой первой части Half-Life. По уровню значимости и влиянию внутри команды он находится на уровне Гейба, так как принимает непосредственное участие в Day-to-Day -day разработке, когда Ньюэлл просто одобряет или замораживает проекты с барского плеча. По неофициальным данным, именно Робин Уолкер был тим лидом разработки Half-Life Alex. Именно он сидел рядом с Гейбом во время всех интервью после анонса игры. Зачем я все это рассказываю? Дело в том, что на данный момент Робин занимается исключительно проектами на втором сорсе, и начиная с конца этого июня он заходил в бета ветку для разработчиков аж 19 раз. Причем на крайне необычные карты, по типу Dev Preview Flat, Test Map, Test Vanity или Vanity. И тест-мап testmap тест-мап /testmap 2v2 Entities. Я не уверен, надо ли мне объяснять, что сам факт появления именно этого человека в поле разработки GO уже выглядит подозрительно, особенно учитывая то, что до официального анонса в 2019 году Half-Life Алекс полил в строчках целых 4 года. Подряд. Прямо сейчас мы находимся в том самом заигрывании с комьюнити, которое Valve практикует десятилетиями, так что давайте в очередной раз попробуем распутать этот клубок. Прямо сейчас на gg дроби проходит вайлд ивент, за каждый пополненный рубль на баланс вы получаете по одному поинту, за который можно покупать патроны на стрельбище. Давайте купим один патрончик диглу за 500 поинтов и стрельнем вон в того странного парнишку справа. Пау, шутки шутками, а выпала неплохая такая статриковская эмочка за 600 рублей, а это еще с самим сайтом не попользовались. Откроем 5 кейсиков коктейл. И кажется, сегодня мой день. Ну и куда же без барабана бонусов? Вводим промокод Gabe и получаем плюс 10% к пополнению любым удобным способом. А если еще и сюда введем тот же промокод, то получим еще дополнительные 11% на баланс. GG Drop. Ссылка на сайт и промокод в описании. У стима есть такая штука, которая называется Rich Presence. Очень грубо говоря, эта система интегрируется в игру, которую вы запускаете и собирает всю полезную информацию о вашей игровой сессии. В большинстве случаев в этой информации содержится исключительно название, однако в некоторых играх по типу CSGO работает расширенная система Reach Presence. И как раз в ней уже фиксируется куча дополнительной информации по типу режимов, которые вы играете, на какой карте вы играете с кем какой счет у раундов и многое многое другое. Самый наглядный use case использования всей этой информации – это список друзей в стиме, Просто наведите на любого юзера мышкой и вам покажет самую важную информацию. А если хотите еще подробнее, нажмите правой кнопкой мыши и выберите посмотреть информацию об игре. Те, кто смотрит мой канал уже несколько лет, скорее всего, помнит, что именно таким образом один из моих товарищей спалил разработчиков CS:GO, которые находились у него в друзьях, за игрой в на тот момент еще не вышедший режим Danger Zone, или же как он тогда назывался в коде Survival. В комьюнити очень быстро начала распространяться информация о разработчике, играющем на тестовой Battle Royale карте XL Enclave. Чуть позже мои предположения подтвердились, когда разработчик играл уже на конкретной карте, релиз которой состоялся буквально через несколько дней после моего поста на Reddit. Но Максим, как же ты смотришь всю эту информацию, если у тебя нет разработчиков в друзьях? И я скажу, все очень просто, ведь уязвимость в Steam на которую Valve абсолютно наплевать. Ваш аккаунт может быть не в сети, у вас может быть закрытый профиль, но зная всего лишь ваш стим ID, мы можем спокойно отправить запрос в Rich Presence и вытащить пакет данных со всей информацией о вашей игровой сессии. Примерно вот так это выглядит в сыром текстовом виде. Для оптимизации процесса шпионажа, автор канал ксго бета, мой модератор в телеге и просто классный парнишка под ником aqua написал бота, который все это дело автоматизирует. А для слежения только за необходимыми людьми он взял профили всех разработчиков, которые находятся в закрытой группе Valve в стиме. Однако этого, к удивлению, оказалось недостаточно, так как в закрытую ветку CSGO для разработчиков продолжали заходить с других неизвестных нам аккаунтов, которых не было в официальных списках. В связи с этим Аква пошел на отчаянную меру и спарсил абсолютно всех пользователей в Симе. А это далеко не самая простая задача, так как на выходе он получил 27 файлов по 50 миллионов Steam ID. Каждый текстовый файл весил по 500 мегабайт и в большинстве случаев просто крашился. Но в конечном счете игра стоила свеч, ведь таким образом получилось найти целую кучу фейковых аккаунтов разработчиков и парочку контрактников Valve. Помимо Робина я постараюсь не называть имена других разработчиков, но поверьте мне, множество из них ранее никогда не были замечены за разработкой CSGO. Так что за кулисами точно происходит что-то странное, особенно учитывая то, что в последнее время появляется все больше новостей о том, что Valve переманивают разработчиков из других студий. Это и левел дизайнеры по типу Лидии Заноти, которая точно работает над CSGO, и аниматор, который ранее работал на серией Halo, ведущие киберспортивных шоу и проджект менеджеры, ну и естественно программисты. Чтобы систематизировать всю собранную информацию, на помощь Акви примчался Алекс, создатель таблицы, по которой я отслеживаю ориентировочные даты выхода кейсов и ротацию у карт. Он сделал отдельную таблицу, где фиксируется все необходимое, какой разработчик заходил на какие карты, когда и какое количество раз. Ну и раз я рассказал весь необходимый бэкстори, давайте наконец-то пробежимся по названиям карт, на которых были замечены разработчики. Самое важное и актуальное, это карты с постфиксом нижнее подчеркивание s 2. и я думаю всем понятно, что речь идет о картах на втором сорсе. На данный момент было замечено 6 таких карт, AR Shoots, KS Italy, D Inferno, D Lake, D Overpass и D Short Dust. Я согласен, что выборка довольно необычная, но если подумать дважды, то она вполне обоснована. По сути, на этих шести картах можно гарантированно сыграть во все существующие режимы Counter-Strike, естественно, без учета опасной зоны. Однако есть одна небольшая странность, которую просто невозможно не заметить, в закрытом App ID CSGO для разработчиков существует всего две версии игры, 1.36.8.3,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 разработчики заходили и на вполне обычные по типу нюка, даст 2, офиса, миража или трейна. Самое очевидное предположение заключается в том, что карты с припиской S2 это карты, которые целенаправленно как-то изменяли под новый движок, а все другие карты это просто прямые порты с первого сорса. В копилку к этой теории идет еще и недавний слив с уровнями воды.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 остальные странные карты, которые мы заметили, это 3 тест 001, тест коин, тест map box, tile set shadows, тест, уже упоминал тест map 2v2 entities, surface layer тест, тест weapon spawn, player flat, тест vanity или vanity и alpha aggregate тест если у вас есть хоть какие-то предположения на их счет, обязательно отпишите в комментариях. Особенно люди, которые работают в геймдеве и регулярно сталкиваются с подобной терминологией. Забавно еще и то, что помимо скрытой версии CSGO под 710 апид, мы можем наблюдать за действиями разработчиков и в нормальной версии с апид 730. То есть это версия, в которую вы все играете. Например, таким образом мы видим, как они каждодневно играют в различные режимы, по типу матча или матчмейкинга, и даже видим их текущий счет в матче, однако из этого также можно извлекать полезную информацию, к примеру, один раз разработчики играли на одну версию больше, нежели текущая публичная, и таким образом мы догадались, что именно в тот день выйдет обнова, ну и само собой она вышла буквально через пару часов. А также буквально на днях мы увидели, что разработчики играли на двух комьюнити картах из воркшопа. Это D-Tuscan, ремейк которого уже активно разрабатывается несколько лет, и D-Prime, карта для режима Wingman. Ну или же 2 на 2 напарники. В целом, это конечно не гарантирует, что карта добавят в игру официально, но мне кажется, что Тускан мы уж точно увидим. Ну и естественно, мы будем продолжать обузить эту уязвимость ровно до того момента, пока разработчики ее не пофиксят, так что готовьтесь слышать об этом буквально в каждом ролике про обновление. Ну и теперь о моей уверенности в том, что разработчики точно видели, что мы запустили в твиттере и знают о проблеме. Дело в том, что после одного небольшого инцидента, когда Аква запустил немного конфиденциальные из рабочих чатов Valve, разработчики подписались на него с официального аккаунта CSGO и очень уважительно попросили удалить публикацию. В своих сообщениях они прямо сказали, что не против подобных сливов будущих обновлений. Главное, чтобы это никак не затрагивало личные данные самих разработчиков. Вот и весь секрет, ссылку на телегу ксго бета за авторством Аквы и твиттер Алекса вы найдете в описании. Обязательно посмотрите прошлое видео, где я рассказываю про комьюнити ремейк Half-Life 2 на новом движке и не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Увидимся.